Какие меры социальной поддержки оказывают пенсионерам совхоза имени Ленина? С этим вопросом мы обратились к директору ЗАО совхоза имени Ленина Павлу Грудинину. Ну, вообще-то на самом деле меры поддержки всех категорий э, наших работников, пенсионеров и маленьких э, детей, а также родителей, мам беременных, все это записано в колдук. Там несколько страниц текста, и на каждое вот эту категорию, у нас есть определенные меры поддержки. Ну, а ветераны, ну, понятно, что это особая э, статья, и поэтому ежеквартально они получают у нас материальную помощь а к Новому году, к Дню пожилого человека, к 8 марта и 23 февраля, к э, еще какому-то, в общем, по всем праздникам они получают Uh, говорят, еще на юбилеи деньги? Нет, помимо этого есть в говорят, отдельно э, статья, где юбилейные даты и материальная помощь э, определяется. Также мы бесплатно даем продукцию, которую производим, ну это картошка, свекла, морковь, э, капуста, ну в общем все это. Потом есть еще другие меры поддержки. Они пишут заявление о материальной помощи, если попадает в тяжелую жизненную ситуацию. И тоже мы их рассматриваем и помогаем. Первый весенний день в клубе совхоза «Золотая осень» выдавали деньги пенсионерам. Пожилые люди, не торопясь, подходили в специально отведенное помещение клуба, чтобы получить очередную выплату. Здравствуйте. Пять тысяч рублей наступающим вас праздником. Самое главное – здоровье. Раиса у нас будет день открытых дверей. Приходите, вам пригласительный. Это что? Да, да. Это... Почитайте. Пусть. Очень хорошая программа Любовь, mm. Вот здесь расписывайтесь. Вот здесь. Mm. здесь, да? Да, да, вот здесь ниже. Расписывайтесь. Yeah, yeah. Да. К празднику. Yeah, yeah. Как только мы подняли выплаты до 5000, нам нужно переплатить пять тысяч сто сорок рублей, чтобы у них получилось 5000 тысяч это такая тоже неприятная история. Государство бы не объединило, если бы сделало для пенсионеров, для вот таких вот людей, малообеспеченных, льготы, не брало бы подоходный наук вообще. Всем пенсионерам совхоза, тем, кто ушел на пенсию из совхоза Ленина и отработал 10 и более лет. Значит, к Новому году, к 8 марта, к 23 февраля, мужчинам, Дню Победы, пенсионерам совхоза, плюс жителям, проживающим, значит, в совхозе, ветеранам и участникам войны и детям войны от совхоза тоже. К Дню Победы выдается материальная помощь. К Дню пожилого человека это 1 октября. Вот. И если хороший бывает урожай. Значит, тоже премию Павел Николаевич выдает. В этом году выдавали еще премию дополнительно. Было 25 лет организованному ЗАО «Совхоз имени Ленин». Спасибо, Павел Николаевич, за все его хороших, за доброту, за все, что не забывает нас пенсионеры, ну, вообще всех. Я очень благодарна Павлу Николаевичу, что он нас помнит, не забывает, э, любит. Мы его тоже любим. Вот, и э, желаем его Ему самого хорошего, успехов в работе вот, и много лет жизни. Следующая выплата будет 9 мая к Дню Победы. Но ну, там уже будут получать не только пенсионеры, там ветераны совхоза, там будут получать уже все ну, несколько категорий дети войны, узники концлагерей, вдовы. В общем, там. Кто зарегистрирован? Да? Кто да, за в совхозе не Навешивать. Это сахозная жизнь. Посмотрите, сколько фотографий принесли. Но нам предстоит большая работа. Нам это надо будет все разобрать, перефотографировать, чтобы это все оформить в музей. Очень много исторических фотографий. О жизни нашего совхоза. Но я многих людей, кто запечатлен на этих фотографиях, не знаю. Поэтому прошу всех наших жителей, прошу всех наших пенсионеров прийти посмотреть, кто же это. Но ну, там же крупным планом, а в основном контора, конечно. Дожила до 80, и еще хожу, еще сама себя обслуживаю. Это уже хороший показатели. Не лежу, в магазин схожу, к вам от пришла, в аптеку зайду. Это разве плохо? В 80-то лет. И уже за 80 перешагнула. Так что нет, хорошо. А потом я скажу, что это еще условия жизни. Все-таки вот когда на душе хорошо и радостно, а у нас всегда... И коллектив был, если вы записываете, и коллектив, и начальство. Вот я не помню плохих людей. Я говорю, я иногда думаю, может быть, я такая сентиментальная. Но я плохих людей у нас в коллективе не помню, начиная с 76 -го года. Чтобы я сказала, вот, вот это дрянь, вот этот плохой. Нет, и все специалисты, и все бригадиры, и все и рабочие-то как относились? Как бывало, их Закотин назвал. Вы же, же сами-то начальники, потому что работали-то у нас временные люди. А каждая рабочая уже стояла старшей. То есть уже как бы начальником. И все были такие ответственные. Нет такого коллектива, мне кажется, во всей стране и не было, и нет, и уже не будет. Нет, жаловаться не на что, это раз. Пришли меня как-то поздравить, и эти вот эти... И говорит, мол, как вам тут живется? Я говорю, а как вы думаете? Я 30 лет почти на пенсии, 25 лет Павел Николаевич новым, новым коретел, как бы, а, а этой акционерам. И мы все эти годы на содержании совхоза Четыре раза в год по 5 тысяч, 20 тысяч. Где вы? Какой? У меня муж всю жизнь проработал в Москве, и сын назили 20 лет. Им не только что копейки не прислали, им же открытку не прислали никогда. С вами, как обычно, был ТВ Совхоз. Не забывайте поставить лайк и написать комментарий к этому видео. До новых встреч!